Ставаясь только честно, сколько за всю свою жизнь вы прочитали законов? Один? Два? Ну, может быть, три? Если, конечно же, вы не юрист, тогда, наверное, немножечко больше. А как думаете, сколько законов должен знать, а самое главное — соблюдать среднестатистический россиянин? Если проанализировать данные портала правогов.ру на начало декабря 2018 года эта цифра составляет более 8 тысяч документов. Ну и для сравнения, в 2016 году эта цифра была только 6. И если пойдет такими темпами, то к 2030 году мы точно перевалим за отметку в 20 тысяч. А, а еще говорят, что у нас депутаты не работают. И все это без указов президента, постановлений правительства, постановлений высших судебных инстанций, ведомственных приказов, правил, распоряжений и так далее. А там счет идет на десятки, хотя скорее уже и сотни тысяч. Вот чисто интересно, сколько раз можно обогнуть экватор, выкладывая на листах А4 распечатанные законы РФ. Теперь-то вы согласитесь, что фраза «незнание законов не освобождает от ответственности» звучит уже как-то бредово. Серьезно, вот покажите мне того гребаного вундеркинда, который будет знать их все, и ладно знать, прочитал хотя бы раз. Как вы думаете, среди всего этого интеллектуального разнообразия могут ли попасться такие законы, о которых вам не то что даже не хотят, а уже боятся рассказывать? Сегодня мы поговорим о самых невероятных, а главное действующих законах России, о которых вам точно не расскажут по телевизору. Хотя нет, точно не расскажут, и сейчас вы поймете почему. В эфире «Разрушитель мифов» первый сезон. Вы когда-нибудь слышали о людях, которые утверждают, что СССР до сих пор существует? Есть и такие. Их позиция примерно следующая – СССР не распался, а был оккупирован после проигрыша в холодной войне. Когда-то единую страну поделили на части, а у руля поставили так называемые управляющие компании, ну такие как Республика Беларусь, Российская Федерация и так далее. Народ же хорошенечко ограбили, то есть забрали деньги, распродали имущество и развалили производство. А многие считают, что этот грабеж в принципе ведется и по сей день. И все бы ничего, ну мало ли что там считают какие-то сумасшедшие. Но, знаете что, есть одно маленькое но. Одно дело считать, что ССР до сих пор существует, а совсем другое дело увидеть этому документальное подтверждение. Готовьте свои блокнотики, сегодня будет много пруфов. Перед началом нужно обязательно отметить, что в интернете только на портале правогов.ру происходит официальное опубликование законодательных актов Российской Федерации. Все остальные интернет-источники не являются официальными. Никакие консультант-плюс, юрист-минус, все это полная фигня. А теперь к делу. Знаете, что я нашел на официальном правовом интернет-портале? Вот ни за что не догадайтесь. Ладно, не буду вас томить, я нашел действующую конституцию Союза Советских Социалистических Республик. Чтобы повторить мой подвиг, нужно провести поиск по порталу и найти конституцию СССР 1977 года и убедиться, что РФ до сих пор считает ее действующей. Ладно, хрен с ним, давайте представим, что это чистой воды случайность, что вот глаза меня подводят, не знаю, там бесы попутали. Ну что я нахожу потом? Вот вы помните, с чего начался развал СССР? И многие без озрения совести скажут, что с Беловежского соглашения. И в принципе будут правы. Но знаете, что самое интересное? Вы как документ это соглашение нигде не найдете. В том числе и на официальном правовом интернет-портале. Зато там есть кое-что другое, а именно постановление Верховного Совета РСФСР о денонсации договора об образовании СССР. Именно с этого момента считается, что СССР фактически распался, потому что это официальный юридический документ. Так вот, находим это постановление и в нем четко указано: денонсировать договор об образовании Союза Советских Социалистических Республик. Но знаете, что самое интересное? В отличие от Конституции ССР, это постановление, внимание, утратило силу. Хрен с ним. Давайте представим, что это такая же случайность. Вот чтоб криворукие админы положили хрен на официальный портал правовой информации. Вот просто забили. Ну что я нахожу потом? А вот вы знаете, почему вышеуказанное постановление утратило силу? Да, вы наверное, сейчас удивитесь, но этому есть разумное объяснение. Потому что 15 марта 1996 -го года Госдума выпустила новое постановление. Называется «Об углублении интеграции народов, объединявшихся в Союз ССР и отмене постановления Верховного Совета РСФСР от 12 декабря 1991 -го года» того самого о денонсации договора об образовании СССР. И если говорить простыми словами, то было отменено то самое постановление, которое еще совсем недавно развалило СССР. Да, я понимаю, вы сейчас или немножечко запутались, или вообще полностью охреневаете от этой ситуации. Давайте я вам, наверное, зачитаю отрывочек вот из этого постановления. Государственная Дума Федерального собрания Российской Федерации постановляет признать утратившим силу постановление Верховного Совета РСФСР от 12 декабря 1991 года о денонсации договора об образовании СССР. И знаете что самое интересное? Вот на момент декабря 2018 года вот это вот самое постановление действует без изменений. Друзья, мы сегодня восстановили СССР. Кто сообщит об этом народу? Путин? Медведев? Может быть Ельцин? Че, никто не хочет? Ну ладно. Может сами прочитают. Походу так никто и не прочитал. Да, возможно вы подумаете, что на основании вот этих вот документов СССР распался в конце 91 -го года и опять его восстановили в начале 96 -го года. Вот только все немножечко не так. И СССР спокойно себе существовал и эти пять лет Постановление Государственной Думы от 15 марта 1996 года о юридической силе для Российской Федерации России результатов референдума 1991 года по вопросу о сохранении Союза СССР. Первое: Подтвердить для Российской Федерации России юридическую силу результатов референдума по вопросу о сохранении Союза СССР, состоявшегося 17 марта 1991 года. Третье: Подтвердить, что соглашение о создании СНГ от 8 декабря 1991 года, подписанное президентом Ельциным и государственным секретарем, бургулисам и не утвержденная съездом народных депутатов РСФСР на минуточку высшим государственным органом власти не имела и не имеет юридической силы в части, относящейся к прекращению существования Союза ССР. Ну и да, это постановление действует без изменений. Я вот не знаю, смотрите ли вы Симпсонов, но у меня такое чувство, что эти ребята грамотные юристы и в отличие от российского народа хотя бы изредка, но почитают наши с вами законы. Советский Союз отпустит ваше все. Да. Советский Союз? Мы думали, вы развалились. Мы пошутили. Россия, Советский Союз. Давай, Какой можно сделать из всего этого вывод? Ну, во-первых, даже законы Российской Федерации подтверждают официальное существование СССР. Да что там законы? Даже советский рубль до сих пор в ходу. То, что у нас на счетах до сих пор лежат советские деньги по коду 810, я думаю, никому уже объяснять не нужно. Но если все-таки нужно, вы как бы в комментариях-то отметьте. Я как бы... Еще раз напомню, даже Беларусь не осталась стороне и выпустила закон в 1999 году о применении на территории Республики Беларусь законодательства СССР. Надеюсь, никому не нужно объяснять, что какое может быть законодательство СССР без существования самого СССР. Да что там Беларусь, даже ООН не внесла изменений в свой устав. И членом Совета Безопасности до сих пор значится Союз Советских Социалистических Республик. Официальный документ, на секундочку. Ну, как, в принципе, и все остальные. А знаете, почему было важно не развалить Советский Союз, а лишь заставить народ поверить, что это действительно произошло? Все очень просто. На балансе СССР были огромные ресурсы, включая валюту, золото, ценные бумаги, драгоценные металлы, оборудование, предприятия. И так далее. И в один прекрасный момент: вместо того, чтобы вернуть все эти квадриллионные активы себе, юридически безграмотный народ начал передавать их на баланс фирмы Российская Федерация. Так сказать, добровольно поменял настоящие деньги на фантики. И знаете, что больше всего поражает? Это не то, что Советский Союз до сих пор существует. И даже не то, что подтверждающие это документы в принципе находятся в открытом доступе. А то, насколько просто развести миллионы людей. Чем масштабнее разводка, чем она древнее, тем проще ее провернуть. По двум причинам. Людям кажется, что разводка не может быть такой древней и такой масштабной. Не могло и так много людей повестись на нее. Ну что ж, думаю, очередной миф можно считать разрушенным. И еще такой момент.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 тоже. Хотите больше уникальных знаний? Подписывайтесь. Ссылочки будут в описании. А в следующем выпуске мы разрушим еще несколько мифов. На сегодня у меня все. Всем добра. Подавитесь своими грязными деньгами Наслепните от блеска золотых куполов Когда проснутся люди, обретая знания И восстанет русский дух из глубины веков Как и все ты с рождения в цепях С рождения в тюрьме, которую не почуешь и не коснешься В темнице для разума Помни, я лишь предлагаю узнать правду больше ничего